Здравствуйте, дорогие друзья! С вами ViFog.net. Интернет-портал, посвященный симрейсингу и автоспорту. Мы представляем вам чемпионат, онлайн-чемпионат VFOC Back in History. Исторический чемпионат, который проводится на болидах Формулы 1 разных лет. Каждая новая гонка, каждый новый сезон Формулы-1. Гонщики будут пытаться воссоздавать самые знаменитые заезды последних 10-15 лет. И сегодня мы с вами находимся на первом этапе. 1988 год. Аутодрома национале Димонта. Гонщики уже построились на стартовой решетке и готовы к старту. Полупозицию на первом этапе завоевал пилот «Мальборо Макларен Хонда» Алексей Апалин. Следом за ним первый ряд замыкает пилот команды «Тирел» Константин Гуренко. На третьем месте будет стартовать Виктор Каменов, представитель команды Lotus Honda. С четвертого места в гонку идет единственный представитель команды Скудерия Ferrari Богдан Холошевский. На пятом месте Вильямс Джад, Александр Никишин. Следом за ним... Пилот команды «Минарди» Юрий Воронов. С седьмого места в бой идет второй пилот команды «Макларен» Алексей Ермаков. Следом за ним напарник Воронова, тоже пилот команды «Минарди» Александр Алешин. За ним второй представитель команды «Кэмл Лотус» Владимир Соколов. Далее единственный «Бенетон-порт» представляет Илья Моисеев. Ну и замыкают стартовую решетку представители команды «Лежье» – Бореев и Артем Емельяненко. И сейчас будет дан Сейчас погаснут огни светофора и гонщики уйдут в бой. Обороты на пределе. И старт. Алексей Апарин срывается с места хуже, чем Константин Гуренко. Его также обходит Богдан Флашевский. Впечатляющий прорыв от Ильи Моисеева. Виктор Каменов четвертый, Моисеев пятый, Никишин шестой. Завал. Там точно развернуло. Ох, какой впечатляющий полет от Ермакова. В завале увяз еще и Моисеев. Лижье один там точно. Наколов. Прорыв второго Лежье. Он сейчас обгоняет Моисеева. Хотя Моисеева там на самом деле нет. Воронов срезает. Лишь ей это Емельяненко, позади и второй тоже. Но там хоть и завал, но вроде бы с остальными пилотами все в порядке. Никто не выбыл. Замыкает гонку сейчас, как мне кажется, Соколов. А нет, замыкает гонку как раз Моисеев. Так, а Воронов уже прошел Фалашевского. И Емель... А Емельяненко прошел даже Опарина. Невероятный старт. А ведь по результатам то квалификации Опарин был быстрее всех и довольно-таки намного. И вот такая неудача. Это бортовая камера машины Богдана Клашевского. Мы точно видим впереди. Ну, естественно, это Воронов. Далее. На третьем месте идет Опарин. На втором сейчас Емельяненко. А ведь Емельяненко стартовал с последнего места. И лидирует Гуленко. А вы посмотрите. Холошевского уже атакует Алешин. Холошевский срезает, но как бы притормаживает, возвращает потерянное время. Пытался Алешин сейчас ввести в атаку, но у него не выходит. Так, вот здесь Емельяненко явно пытался пойти в атаку на Гуренко. А это Виктор Каменнов. И он сейчас будет атаковать Александра Никишина. Но он явно допускал ошибку, раз оказался позади него. А Никишин срезает, но пропускает Каменного. Впереди, мне кажется, там второй Лежье. Но здесь Каменов ошибается. Там, по-моему, второй Лежье. И здесь тоже Каменов ошибается. Это Соколов, и он в одиночестве. А мне кажется, он только заканчивает первый круг. Это Бореев. Да, мы видим там обломок. Обломок желтого цвета, значит, это лотус. Емельяненко прошел опарина, но как он оказался позади него? Значит, он ошибался. Значит, Сейчас, на самом деле, и опарин обгоняет Емельяненко обратно. Так, Ермаков едет один. Нет, впереди него лотос. А Алешин здесь без обоих антикрыльев. Что впечатляющий старт для первого этапа. Есть свои победители, есть свои неудачники. А Никишин идет в атаку на опарина. Как же это? Просто какая-то чехарда творится сейчас на трассе. Ну, сказав, идет в атаку, я все-таки погорячился. И лижье оба лежье. Провал для команды. Оба лишь столкнулись. И, может быть, даже друг с другом. Я не видел, что там произошло. Так, Емельяненко едет в боксы без переднего антикрыла. Бореев делал то же самое, но он еще и воткнулся в стену разделяющую трассу и пит Кто-то еще проехал мимо на пит но я не успел Воронов сейчас на третьей позиции, позади, ну, красный явно Халашевский и Гуренко. Гуренко, потому что первую позицию с этого старта ни разу не терял. Апарин четвертый, следом за Вороновым. Ермаков восьмой. А на питлайн тогда въезжал Алёшин. Мы помним, он возвращался без обоих антикрыльев. Пиццо будет долгим. И мне кажется, что там стоит Лотус. И вновь у Емельяненко проблемы. Но сейчас вроде бы без поломок. Да, вот проезжает лидер Гуленко, и видно, что из петлейна как раз выезжает Лотос. Вот только чей? Это перед параболикой, и мы делаем вывод, что раз здесь Каменов, то выезжал из петлейна Соколов. А вот и он. За ним едет... Едут они сейчас на 10-11 позициях, соответственно. Так, первый сход. Это Лежье. Артур Бореев. 12 место. Мне кажется... А, вот здесь воронов, мне кажется, догоняет Холошевского. Значит, сейчас будет борьба. А Ермаков сейчас на седьмом месте, значит, он кого-то объехал. Ну, это был Емельяненко. Ну что ж, вот необычный такой проскок Емельяненко. То есть с последнего места он прорвался, едва ли не на первое, боролся даже за лидерство, ехал вторым. А вот теперь такой провал практически в самый конец. Вот здесь некоторые подрывы картинки, к сожалению, происходят. Они не по моей вине и ничего не могу с этим поделать. Вот это на педстопе у нас а вновь Алешин. И у Моисеева какие-то проблемы. Так, сейчас его будут обходить. Шины, шины, вот в чем дело. Дыница. Проколоты с задней шины. А может быть какая-то одна. Но мне кажется, что сразу обе. Мы его вы видели, обезжили Соколов, это борьба за позицию, а вот Холошевский его обгоняет уже на круг. Да, здесь явно проблема с серединой. А Емельяненко без среднего антикрыла и при этом не едет с боксом. И вновь лотос на Петлейне. На этот раз это был Каменнов. Так, Алексей Апарин сейчас может попытаться вернуть себе третье место. Ну хотя, почему вернуть? Стартовал-то он вообще первым. Да, вот такие вот некоторые опасности, которые практически в любой гоночной серии таит себе первый этап. Сыграли с Алексеем Апарином злую шутку. Сейчас он едет... Только четвертым. Пытается бороться за третью позицию, а он, напоминаю, позиции. Так, вместе они обходят лотус. И мне кажется, что это соколов, и у него тоже какие-то проблемы. Сначала он замедлился, а потом в первом лесу его выбросило в зону безопасности. парень как бы срезает, но здесь в Аскаре это не приносит пользы. Это привело только к тому, что потерял еще время. Так, Ермаков едет на шестом месте. То есть отыграл еще одну позицию. Вот. Только за счет чего? Так, это Алешин. И едет он сейчас, мне кажется, за Вильямсом Никишина. Надо посмотреть. Да, это определенно вели. Так, Моисеев посетил бокс, и сейчас у него проблем нет. Не договорил я про Илью. А здесь у нас борьба Юрия Воронова и Алексея А Опарин сейчас пойдет в атаку за третью позицию. Пробовал атаковать перед вторым Лесма. Сейчас у нас Юрий Воронов как бы между двух огней. Ему он может побороться за второе место в Феррари. Ну а с другой может, должен защищаться от Алексея Парина в борьбе за третье место. Так, сейчас мы наблюдаем за Алешином, напарником Воронова. Рядом за ним идет Никишин, и мы вдалеке видели э, слишком широкий выход из «Оскари» Ильи Моисеева. А вот и сам Илья. И по-прежнему продолжаются некоторые проблемы с машиной у команды «Беннеттон». Мы видим, что машина довольно нервная в управлении. конечно, ответить, что Илья Моисеев для гонки не использует манипулятор руль, э, типа руль, и использует клавиатуру. Но даже для этого, даже для клавиатуры машина дерганная. Илье явно тяжело с ней справляться. Вы видите, ему приходится очень рано тормозить. Здесь у нас борьба. Никишин обошел Алешина. Вот только мне почему-то кажется, что это уже на круг. Давайте посмотрим. Так, вы посмотрите, сопротивляется. Так, Никишин пятый. Алешин 9, это реально. Это действительно, вы посмотрите. Вот с Соколовым сейчас может быть реальная борьба. А вот Никишин обходил, нам, кажется, неправильное поведение со стороны Алешина. Вылетает старовой, травой, Никишин за счет этого обходит их обоих. Ведь не.. не совсем обходит. Соколов там тоже явно вылетал. Вот, посмотрите, да, Алешин восьмой, это значит, что борьба была за позицию, но, похоже, у него проколота шина. Да, на торможении это очевидно, какая-то из двух левых шин проколота, это значит, что Алешину придется совершить еще один заезд в боксы. Похоже, этим сейчас еще и, и посмотрите, и у Соколова те же проблемы. Вот только его сейчас это, как видно, не помогает, потому что он и так их на круг отставал от них на круг. Очень опасно он их сейчас обходит. Избавившись от этих двух пилотов, Никишин теперь может свободно продолжать движение. Так, мы видим, что позади Холошевского опарин а обогнал Воронова. Ну что ж, теперь Алексей будет преследовать пилота Феррари. Хотя и Юи может еще сказать свое слово. Хотя а вот здесь, вот посмотрите, мы уже не видим пилота команды Минарди. Может, какие-то проблемы? Да, он определенно вышел из второго леса, но сильно позже, чем мог бы. По-моему, у него был небольшой вылет с трассы на выходе из Роджи. Здесь опарин заходит слишком широко. Он ничего за, за, счет, за счет этого не теряет, разве что теряет немножко времени. Буквально какие-то доли, секунды, секунду. И вы посмотрите. Очень интересно это был момент. Это Соколов и Алешин, которые ковыляли в боксы. И вот Проколоты резины, в параболике очень неудачно они попались к лошевскому опарину. Лошевский аккуратно пролез, затормозил почти до предела, прошел параболики аккуратно между ними, по краю трассы. А вот опарин это делать не успевает или просто не захотел рисковать. Решил, что лучше будет сразу в зуб, залезть в гравий, чем редко искать ладейку, проверять свою реакцию на прочность. Но проблема в том, что он опять упускает время по отношению к холлашинскому. Его теперь догонит Воронов. Так, а Моисеев добрался до боксов, так же, как и Алешин. Так, ну здесь плохо видно Илью, зато видно... Алешин. Алешин заехал раньше и выйдет тоже раньше. Мы видим проезжающий мимо «Лотус». Скорее всего, это Соколов. За ним Ермаков. И лидер Константин Гуренко. И только что он уже на круг обошел Илью. Хотя, на самом деле, я подозреваю, что уже и не на первый круг. Так, либо слишком перетормозил, либо опять же проблем с шинами у Ермакова. Так, у Никишина все в порядке, он продолжает движение на пятом месте. А там лотус, когда мы смотрели за пидстобами, это был не Соколов, это был Каменов. У Соколова-то сейчас как раз проблемы с шинами, мы увидим здесь прекрасно, он не в состоянии ехать быстро. Так, что касается Ермакова, он, видимо, просто там перетормозил, стараясь пропустить Гуренко. Проблем у него нет, но не считая, конечно, того, что он едет сейчас седьмым. А может, я был не прав. Нет, даже для даже для своего темпа он едет медленно. Нет, проблемы с резиной есть, просто он очень аккуратно их избегает. Смотрите, там Холошевский плотная борьба. Запарен практически сразу за ним. Ох, сейчас не кстати там будет Ермаков. Ошибка! Вы посмотрите! Ошибка! Слегка задевает. Ох, как неудачно переключается камера. Вот, опарен. Он проходит. И холошевский кутур атакует. Невероятно! И, и воронов уже тут как тут. Что ж, я подозреваю, что сейчас атака со стороны Апарина была не последняя. Но вот здесь тоже маленькую ошибочку делать. И его за счет того самого лага повреждений проходит воронов. Вот уж какая интересная борьба. Ну, все трое не могут достать Гуренко, но за оставшиеся два места борьба очень жаркая. Как говорится, третий лишний. И вот сейчас этого третьего лишнего пилоты будут определять. Пока это опарен, но он вот-вот полезет в ответную атаку против Воронова. Так, Ермаков, судя по всему, заехал в боксы, поэтому он и не помешал лидерам. Так, это Холошевский. Воронов его почему-то не может достать. Точнее, не совсем пытается, наверное, занят обороной против опарина. Так, лидер, лидер Константин Гуренко, Тирел. Он сейчас едет спокойно, ему никто не мешает, периодически попадаются круговые... Но пока не было инцидентов, чтобы эти самые круговые как-то серьезно не мешали. Так, это Каменов, Lotus Honda. Каменов сейчас на шестой позиции и пытается достать Никишина. Отрыв, если честно, не знаю какой, но они в одном круге. Давайте посмотрим. Вот сейчас Каменов проходит параболику. И в то время как его напарник выезжает из бокса. Так, а Никишин сейчас... Ммм, уже в повороте Грант. Так, Воронов, кажется, сейчас будет атаковать вторую позицию. А вот здесь он, видимо, ошибается. Ну не то чтобы ошибается, просто выходит, проходит последнюю часть поворота Оскари медленнее. А здесь Холошевский опять ошибается, они кого-то догоняют. Я точно не вижу, но, по-моему, это Беннетн. Беннетен, Беннетен Вима и Теева. Сейчас, я надеюсь, он не будет создавать проблем лидерам и подвинется в сторону. совсем но не мешал конечно ну на самом деле все правильно сделал я. так опарин опарин атакует Воронова так что у нас тут это Соколов нет простите Каменнов Каменов Соколов опять в гравиной ловушки ну, отчаянно не везет второму пилоту команды Кэмл Лотус Конда. Так, а вот и Воронов. Возвращение к борьбе за подиум. Чем мы сегодня уже по ходу гонки видели, что многие пилоты сталкиваются с проблемами, связанными с шинами. А поскольку это 88 год, до заправки не разрешены. Неужели сейчас в атаку пойдет? Да, пробует, пытается, слипстрим использует. Уже знает лаги, проходит насквозь. Ну почти нет, там контакта не было. Но тормозит раньше, вот посмотрите, второй но здесь Воронов тормозил слишком поздно. Вот здесь чуть не возник опять тот же э, претен... инцидент, что и с Холошевским, когда он вроде бы его обошел, но затормозил раньше, и тот этим воспользовался, отвернул себе место. Но здесь то же самое не получилось, потому что Воронов тормозил не только позже опарина, но и в целом слишком поздно и не вписался. Однако это помогло ему, тем не менее, удержать позицию, но не так уверенно. И сейчас будет новая атака. А я говорил о том, что вот обходит, что вместо того, чтобы вот заниматься этой борьбой, было бы, Вы посмотрите, не пускают. Вместо этой борьбы было бы неплохо, как бы, в том же порядке, пытаться просто догнать Гуренко. Пока шина еще работает, потому что шины менять разрешено, но они могут выдержать теоретически. Им хватает ресурсов, чтобы проехать всю гонку. Это не совсем реалистично. В реальной жизни кистопы были для смены резины. Но вот здесь уже на тестах пилоты обкатывали машину. Там были тесты на А1 ринге. И было как бы уже определено, там поняли все, что шины долговечные на гоночной дистанции. То есть пистоп делать это стратегически неправильно и тактически. Вот посмотрите, вот видно, что опарин вновь начинает торможение раньше. То есть определенно машина его, хоть одна из быстрейших на трассе, но явно не совсем заточена под средние скоростные повороты. Или же просто там она нестабильно тормозит с высоких скоростей. Там же в конце с прямой чудовищная скорость. Нет, ну, конечно, машины 88-го года не такие скоростные, но все равно 3, примерно 310 км в час они все равно легко развиваются. Даже в Монце. Точнее, даже в Монце это неправильно, я так сказал. Монгута не обязаны развивать такую высокую скорость. Ну что, немножко оторвался Воронов и ошибку делает. Вот только я хотел сказать, что он достаточно оторвался, чтобы более или менее сопротивляться атакам вор, э, опарина, и вот теперь все может начаться вновь. Так, а этот сам он здесь слегка делает маленькую ошибочку. Вы знаете, вот так прокручивается, когда камера. Так, это Ермаков, там впереди него лотус. И позади тоже кто-то едет. Нет, позади... Позади лидер. Это, это опять объезд на обход на круг. А я хотел сказать, что вот... Когда вот так камеры прокручиваются, можно ну, как бы запоминать, кто там, кого видно и кого нет. И я не вижу Александра Алешина. Таким образом, это сход в дистанции. Возможно, опять Кайхает авария, или же он просто сдался из-за всех этих проблем, которые на него сыпались. Так или иначе, Юрий Воронов, пилот команды Бенарди, остается без напарника в этой гонке. Так, это и я Моисеев. Идет он сейчас э, на восьмой позиции. И пока этой позиции его ничто не угрожает. Никишин все еще пятый. Здесь, как мы видим, тоже без борьбы. А вы посмотрите, а Холошевский-то оторвался. Вот, вот я о чем говорил, что эта борьба была невыгодна с точки зрения того, что стоило бы догнать Гуренко, а вот сейчас еще ту же ошибку делают второй раз Апарин и Воронов. Пока не выясняют отношения, они лишают тебя шансов на второе место. Там сзади кто-то. Кто-то сзади Камен. И Каменов обходит Бенетон на круг. Да, явно на круг, потому что мы говорили, Моисеев восьмой, а Каменов уже шестой. То есть множество мест проигрывает Моисеев. Эти помните, вот опять, смотрите, вот, в гравиной ловушке. Эти, помните, вот самый стартовый, вот самый старт, самое начало, еще когда даже. Пилоты не подъехали к первому повороту, ведь Илья Моисей в какой-то момент был даже третьим. Да, в общем, провал. Неудачное выступление команды Беннеттон. Ну, это, я бы даже сказал, ну это, наверное, нормально, потому что у нас тут все-таки только первый этап еще кто-нибудь, еще будут даже другие, будут дебютанты, будут другие пилоты. Ведь это же не значит, что вот именно в таком составе и будут дальше продолжаться гонки. Нет, будут другие люди, кто-то уйдет. И даже, вы знаете, ведь и сейчас, по сравнению с тем, кто участвовал в квалификации, есть другие, есть разные, как бы, новые пилоты. Вот посмотрите, кто-то в боксах. Это Владимир Соколов. Таким образом, и в команде «Лотус» тоже сход. Так, а «Воронов»... Ох, как интересный, какой интересный кадр. Они опять обошли Ермакова. И вновь опарен впереди Минарди. Вот, например, вот если сравнивать с вчерашней квалификацией здесь то были пилоты, которые сегодня не вышли на старт. Простите, забавная ситуация, я просто забыл, как называется эта команда в реальной жизни. Это либо Марч был, либо Лейтенхаус. И пилот был Эдуард Ковтунов, вот он вчера участвовал в квалификации, я не помню место, но где-то посередине, и сегодня он не вышел на старт. И вы посмотрите, какой впечатляющий вы... вылет... Юра Воронова, но проблема в том, что мало того, что он сейчас сам чуть не потерял гонку, только он еще и чуть Ермакова не вынес. Таким образом, мы вот говорили о борьбе за подиум. Я применил такой термин банальный, как третий лишний. И вот сейчас это пока Юра Юрий Воронов. И я, Моисеев, сейчас очень опасно заезжал по отношению к Алексею Апарину. Они едва не столкнулись. Так, мы видим, что Александра Никишина обходит Виктор Каменнов. Никишин теперь шестой. Забавная закономерность. Потому что, как вы здесь на этом кадре хорошо видно, как раз у Никишина шестой номер на болиде. Так, вы посмотрите, Холошевский все еще на второй позиции. А сзади него мы даже уже никого не видим. Вот так вот увлечены опарины вороном своей борьбой, что.. Холошевского они даже упускают. Да, абсолютно никого не видно. Так, и вот вы посмотрите сравнение. Гуэнко проходит Роджию. А Хвашевский сейчас, наверное, только проходит первую шикану. И отрыв до сих пор не может. не сокращается ни на йоту. Так, кто-то у нас в боксах. А, ну это Владимир Соколов. Это все правильно. Он уже сошел, мы об этом знаем. Так, Юрий Воронов. А Юрий Воронов сейчас. Четвертый. Парень обошел его и теперь, надо сказать, отрывается. И ошибка! Ошибка Юрия Воронова на выходе из Шиканы Роджи. Не может никак выбраться из травы, но все-таки выбирается. Конечно, два этих вылета довольно сильно отличаются, но тем не менее мне этот вылет напомнил реальную формулу 1 вылет Микихакинина на Гран-при Италии 1998 года правда там он вообще промахнулся мимо поворота из-за неполадок с тормозами но выбирался зато очень похоже. ну что ж данный инцидент еще больше отдаляет воронова от третьего места Так, а это опарин. Опарин уже напрямую старт финиш. А вот сейчас мы видим впереди. Я там, вот я не знаю, вот видно ли вам. Вот сейчас уже и мне не видно. А вот когда он только начинал входить в первый поворот, я видел Феррари Халашевского впереди. Да-да-да, определенно. С другой стороны, это явно не тот отрыв, который был у нас, uhm, скажем, кругов 10 назад. Так что пока. Hmm. Богдан, конечно, может, не должен списку обряд, но все равно может в определенном смысле вздохнуть спокойно. Uh, Юриор в боксах. Вот там это было видно. Да, он выезжает сейчас. Ну и, конечно, сход для Ильи Моисеева. Обидно. Полная неудача для команды Беннетон И у нас в боксах Александр Никишин. А вы знаете, пока Воронов был в боксах, мимо успел проскочить Виктор Каменов. Так что теперь он на четвертом месте. Очень быстро пидстол в исполнении команды Виллинс. Так, мимо проходит богданов Флашевский, И вот уже приближается опарин. Здесь Александр, конечно, не мешал. Большая срезка в исполнении пилота Феррари, но он за, за счет этого ничего не выиграл. Ну что ж, аутодрома национали Димонса глазами Константина Гуренко. Небольшая средства, кстати. И, кстати, впереди явно, ну это вы, вы же должны видеть, там впереди едет чья-то машина. А, собственно, сказал я это ради того, чтобы отметить, что, по-моему, это машина черного цвета. А это значит, что скоро Гуренко будет обходить на круг уже немного, немало Юрия Воронова. Да, так и есть. А Каменов без переднего антикрыла, значит, сейчас он лишится своего четвертого места. И Воронов уже тут как тут наседает. Я надеюсь, что крыла-то он лишился не с помощью Воронова. А Воронов еще и к стене приложился. И Воронов тоже в боксах. Вот это да. Смотрите, борьба на пикстопия. Нет, каменов успевает раньше. А воронов все еще в боксах. Интересно, что ж там такого? Вот он только выезжает. Подождите. А парень в боксах! Невероятно. Алексей Апарин заезжает в боксы И я подозреваю, что это ставит крест на его борьбе за второе место Вот э, если у нас борьбы за лидерство в этой гонке Если она определялась только первым поворотом то у нас была борьба за весь подиум. И вот теперь я считаю, что как и за второе, так и за третье место борьба у нас окончена. Потому что я... Нет, ну вообще-то, подождите, за второе я, конечно, поторопился. Да. Холошевский тоже может заехать в боксы Но Увидев что опарин сейчас в боксах Я думаю он этого делать не будет Потому что Я уже упоминал Походы этой гонки Тесты показали Резина держит всю гонку Полный бак и так В Хватает тоже на всю гонку То есть у Холошевского сейчас две тактики Рискнуть заехать в боксы освежить резину и попытаться ехать быстрее на опарина. Но на самом деле, несмотря на то, что он все еще второй, это у него поход гонки еще не получалось по времени круга. а Опарин почти всегда был быстрее. Или же просто ехать дальше. И при этом отрыв, который сейчас очень большой, он доехать до финиша. Так, Ермаков. И, по-моему, сзади Ермаков как раз сейчас едет, Апарин. Но даже если и так это довольно далеко, сейчас мы тут ничего не увидим. Да, именно так, но там до пропуска на круг еще далековато. Так, Никишин сейчас шестой. Так, а что у нас там? Борьба за четвертое место. Так, Апарин... Простите, Каменов пока впереди. И, по-моему, Воронов снова слегка ошибается. Сейчас надо ехать безошибочно. Он по ходу этой гонки допускал довольно приличное количество ошибок. Ему сейчас их надо просто не допускать, потому что если он этого не делает, он едет быстрее Каменного. о чем я говорил, ошибка. Так, Ермакова сейчас на круг будет обходить Никишин. что догнал Воронов Правда вот с той ошибкой в Аскаре я правда понял что сейчас ошибся в свою очередь камена ну вот как раз на выходе второго леса ошибается воронов 5 эти подрывы картинки даже чтобы переключить камеру приходится нажать несколько раз кнопку К сожалению, все это зависит не от меня. Сейчас каменных вновь как бы отрывается. Итак, ну что ж, борьба у нас более-менее стабилизировалась, кроме борьбы за четвертую позицию, борьбы практически прочей нет. И вынужден констатировать факт, что пока с точки зрения зрелищности в данный момент гонка впала в, наверное, свою худшую стадию. Виктор Каменов совершает полет в отбойник и вновь остается без переднего антикрыла. Потрясающий момент. Ну что ж, полет, конечно, ну я не знаю, вообще можно было, мог и Воронов, конечно, его толкнуть, а мог он и сам, потому что я вам скажу, если Слишком широко зайти на внешний поребрик. Ух ты, ошибка Воронова! Он снова позади. Ну нет, здесь у Каменного нет шансов без переднего крыла. А Воронов все равно позади. Прям <с autumn> мистика какая-то. Так, а я говорил о том, что, в общем-то, и Воронов мог его толкнуть. Однако, с другой стороны, вполне реально так улететь самому, если слишком широко выйти из первой эски, если зайти на поребрик внешний. Так, ну, Воронов сейчас номинально все равно впереди, потому что Каменов-то поедет в боксы. Макларен! Вот только чей? Макларен на обочине. Так, да, Каменов в боксах. И Воронов в боксах, забавно. И По-моему, проблемы с шинами. Так, пронеслась мимо Феррари. Ну, тогда... Так как каменно стоп сделал, Ворона только заехал. Так, ну... На обочине, наверное, был все-таки Ермаков. А вон и Воронов. о -ху -ху -ху -ху. Парень уже Воронова на круг обгоняет. Флашевский уже обогнал. Да, вот после такой борьбы просто сокрушительный провал не на Да, это Ермаков там был. Проблемы с шинами явно. Видите, он, они у него просто буксуют. А почему? Потому что они проколоты. Он просто ползет. Замечу сегодня такие проблемы у каждого абсолютно. Ну, кроме пока опариного, кто был в боксах. А это дает мне повод понять, что почему-то в командах, наверное... Ну, вообще я как... Я делаю просто одно-единственное предположение. Шины... Которые ставят в боксах на пидстопе, а не те, которые, с которыми монщики стартовали, они слишком мягкие. Они выдерживают несколько кругов и приходят негодность. То есть сейчас удачи будут те, кто в боксы не заезжает. И пока, смею отметить, это первая пара лидеров, это Куренко и Холошетки. А ну, нет, Никишев в боксах был. Так, ну что Каменов? Удерживает Воронова. Так, ну да, все правильно. А парень третий. Так, Ермаков после 500 тоже продолжает движение. Вроде бы все в норме. Ну а для тех, кто смотрит запись с самого начала или забыл, напоминаю, с вами VFox.net онлайн чемпионат VFox in History. Первый этап аутодрома национали Димонса. На ваших экранах лидер гонки Константин Гуренко из команды Тирл. Забыл я, кстати, упомянуть, что не просто Монца, а Гран-при Италии 1988 года. Ну а Виктор Каменов сдаваться не собирается. И позицию четвертое место, даже несмотря на подобные вот вылеты, он все еще не уступает Юрию Ворнову. Кстати, мы заметили, что на подходе, на начале торможения первого, к первому повороту в этой шикане лежит сорванный столб, указывающий расстояние до торможения. А Виктор Каменов догоняет Макларен, и это, конечно, Алексей Ермаков. Да, потому что вот напарник Ермакова, опарен. Ермаков, в свою очередь, только что был пройден на круг Богданом Калашевским. Его вот здесь, конечно, он пропускает и Каменова. В свою очередь, как мы видим, что... Фашистский Каменного и Воронова на круг ты тоже уже обогнал. Александр Никишин. Видимся на шестом месте. И похоже, на той позиции Никишина останется, потому что Ермаков бесконечно позади. А Воронова догнать тоже не получится. Не менее стабильная обстановка сейчас и у Холошевского. На втором месте он идет, а Парен догнать его уже не в состоянии, как следствие в борьбы с Вороновым. И Гуренко тоже идет слишком быстро. А вот и сам Гуренко продолжает свое достаточно... Вот только я хотел сказать, что уверенное движение к победе. И мои слова были опровергнуты легкой ошибкой Константина. Так, мы видим сзади там болит. По-моему, это Ермаков... вы знаете нет это по моему даже опарин да это опарин опарин круг проигрывает лидеру вот это да неужели вновь был в боксер первый пилот команды маклара ну что ж на том он э, теряет еще больше шансов на вторую позицию за которую сегодня боролся Там на дороге табличка, и вы посмотрите, о чем это может говорить, что опарин-то сейчас Чи, по чистой скорости быстрее Гуренко. Не, ну на самом деле это не мудрено, в конце концов, опарин был в боксах, возможно, даже два раза. Гуренко там за всю гонку не был. И вот посмотрите, опарин срезает, <соединяет> срезает, чтобы не быть круговым. Возвращается в круг с лидером. Но я бы не назвал, конечно, что это поведение заслуживает похвалы. Оно правильное, но с другой стороны, может быть, просто парину не захотелось быть. Так, чтобы если уж третье место, то на круг не дам себе обогнать. Примерно вот так. Ну что же, думаю, ради этого, может, предстоило Гуренко обогнать. Ну а напарника, апарина дела идут не так хорошо, он все еще, а именно Алексей Ермаков, Алексей Ермаков все еще на тем И рассчитывать ему приходится только на сходы лидеров. Воронов заезжает в боксы с проколотой шиной. Продолжаются проблемы у, команд... у пилота команды Минардио, последнего оставшегося Минардио на трассе. Посмотрите, Никишин, никишин ты был. Никишин пятый. И Воронов теперь шестой. А ведь я недавно сказал, что не Никишину рассчитывать не на что. И посмотрите, полный провал команды Мина. Алешин, который просто сошел из-за ну, из собственных ошибок. Из-за того, что... Ну, вы же меня простите за, разговорный, за разговорную фразу, который просто раздолбал свою машину. И теперь Воронов. Который боролся за, за места на подиуме. Прежде всего с Апарином. И вот теперь такой провал. Шестое место. Хотя вообще-то, ну, я... Это право, я в виду, конечно, что Воронов опустился на шестое место. Но все-таки он сейчас только что выехал с пидстопа. И Никишина-то он сейчас будет атаковать... А Нитишин сам его пропустил. Ну да, вернулся, пятое место, но сам факт все равно говорит о провале. Сам факт, что Нитишин, который в этой гонке практически, ну если не всю, то по крайней мере как минимум две трети гонки провел на шестом месте, и смог его при этом догнать. Да, вы посмотрите, а парень-то от Гуренко отрывается точнее наоборот он к нему только приближается но это если говорить о борьбе в один круг а если именно по чистому расположению на трассе, то отрывается и заезжает боксы ох как нет, круговым то он сейчас будет он просто промахивается мимо своего места к сожалению, ну вот гонки-то проводятся на игре F1 Challenge 9902 Ой, те, кто играл, конечно, знают, что при просмотре повтора, ну и просто в других ситуациях, не, не видно механиков, механиков команды, вот в данном случае, то есть мы их, мы их как бы не видим, а он-то их видит, Алексей, и вот он промахнулся и не попал, быстрая замена шины и вот, пожалуйста, он снова на теперь-то он уже точно проигрывает Гуенку круг. Так. след за Вороновым. А, нет. Воронов догнал Ермакова. Воронов обогнал на очередной круг Ермакова. И вот скоро то же самое предстоит Никишину. Но м -м, не скоро, потому что Никишин идет в боксы. Так. И Каменна в боксах. Каменна в боксах. А это значит, что Юрий Воронов на четвертом месте. <смех> Забавно. Вот полностью ситуация меня опровергает. Вот только я сказал, что у него провал. И вот, пожалуйста. И Никиш... А Никишин выезжает раньше Каменова. И он пятый, а Каменов шестой. Вот так развязочка. Почему развязочка? Ну, на самом деле, да, еще не все закончилось. Но, с другой стороны, то у нас постепенно к концу подходит. Вот сыграет Гуренко. К концу гонка подходит. Вот знаете, вот посмотрите, вот обратите сейчас внимание. На этом окошке есть время. Там написано elapsed Time», и оно идет. Там 3930, ну вот сейчас 5. Финиш для Гуренко будет на отметке 4000, э, примерно 853. То есть у нас осталось не так много времени. И это время в секунду. Поэтому если я не могу вам посчитать круги, то я могу вам посчитать время. Да и вы можете посчитать, если честно. Так, это Каменов, и Каменов на шестом месте будет пытаться. Ну, посмотрите, сейчас, наверное, выруливать напрямую старт-финиш не тише, Но Каменов только здесь. Но если не больше не будет течить боксы, и не будет полетать, то, кажется, Каменов будет догонять. Не очень я уверен, что удастся ему вернуться на пятое место. При тихо, по четвертому определенный момент. Так, это... Ну да, Владимир Соколов сошел уже давно, но остается на сервере. Поэтому мы его еще видим. А Воронов, да, действительно на четвертом месте. А парень так и на третьем. Даже после двух уже или трех визитов в боксе. И по-моему, он догоняет Каменного на круг. Да, так и есть. Ну у... Гермаков, спокойно. Так, Никишина, Никишина догоняет Гуренко. Нет, ну Никишин ведь вел на трассе коррект, мы должен пропустить. Так, ну. Холошевский сейчас примерно той же тактики, что и Гуринка придерживает. Ехать немедленно, но не слишком быстро, стабильно, доехать спокойно до финиша. И как закрутило Каменного! Ему сейчас очень повезло. И ведь, подождите, это ведь, по-моему, Параболика? Нет, нет Парабрика. Нет, Параболика, простите. И его на круг догоняет фолошек. Тишина совсем близко Гуренко. Должен же пропустить. Или он не видит его в своей зеркалах. Нет, проходит. Там еще впереди Макларен, явно Ермакова. Эх! Куренко! Гуренко, Гуренко ударяет об стену! продолжать движение вполне нормальном темпе. Я-то уж подумал... Эх, как Ермаков! Неудачно он притормозил. А вы знаете, я уж сейчас подумал, что у нас будет даже борьба за лидерство. А Ермаков после того инцидента поехал в боксы. Каменов сейчас ну по-прежнему на своем шестом месте. Позади. Хлошескован. Позади-то он на трассе, а так-то он едет позади Никишина. На этой камере мы видели, как из бокса свернулся Ермаков. Воронов все еще четвертый. Неужели так и доедет на этой позиции? Может, тактика у него была такая, что вот... Ехал после той борьбы, ну вы помните, и с опариным, Холошевским как-то. Сбавил темп, пропустил одного за одним сначала Каменного, потом даже в какой-то момент и Никишина, а потом такой удачный по времени пидстоп, и сразу раз, и вернулся на четвертое место. Вот здесь, правда, срезал. после того, инцидент, где он все еще впереди, Гуренко, чисто на трассе. А до финиша у нас приблизительно 10 минут, может даже чуть меньше. Но здесь все-таки пропускает. А сзади Макларен. И мне почему-то кажется, что это все-таки опарен. Да, опарен. Кора и он тишина обгонит на круг. Каменов и Холошевский идут, в общем-то, ну вот там Каменов вылетел в одном темпе, потому что за счет таких небольших вылетов, ну не считайте, этих вылетов, Каменов в общем-то не отстает после того, как Холошевский обогнал его на круг. Ну, в общем, знаете, я вот так вот, если представить, что в таком порядке пилоты финишируют, ох, как Гуренко повело. Я вот, знаете, тут просто прикидываю так. Э -э чемпионат называется, ох, какой подлел. Чемпионат называется Back in History. То есть, э -э возвращение кто-то в боксах. Воронов. Возвращение в историю. Э -э значит, ну, исторические события, то есть, Известные самые гонки, гран-при. То есть, например, вот, в 88 году безграничное господство а, пилотов Макларен. Я имею в виду реальную жизнь, конечно. Айртон Сенна, Ален Прост. Громили буквально соперников. А, но и вообще у них, у них, кроме одного единственного этапа, все победы только на их счету. Лишь на одном этапе. Эх, ну совсем уже очень уж опасные подлеты в этой первой шикане. Может быть, поэтому ее и перестроили в конце 99-го. Лишь на одном этапе удалось прервать генемонию Макварена. И это было как раз в восемьдесят году здесь, в Монце. Великолепная победа Герхарда Бергера. И это сразу же после смерти великого комендатора Энза Феррари. И вот я как раз прикидываю, что помимо ну, того, что пилоты едут на машинах 88-го года, в Монсу 88-го года, у нас может быть еще одно такое историческое событие. Если пилоты финишируют в том же порядке, у нас на подиуме будет одна Феррари. Конечно, не выиграет гонку, уже явно пилот в команду Феррари Богдан Хлашевский, но... Вот, кстати, он, но, по крайней мере, потому что вторым-то как раз Дергер выиграл, вторым-то финишировал Альбарета, И вот сейчас... У нас уже, скорее всего, будет Ирали на подиуме. Правда, там, опа, Воронов опять боксов. Как бы он вот так вот не потерял свое четвертое место. Нет, все еще четвертый, Прям удивительно. Все даже что это может быть защитно таких стрелок. Большая помарочка в исполнении опарина. вот как раз хотел сказать, просто вот а другое, а другое событие как раз не сбудется, потому что если Бергер и смог выиграть ту гонку, то как раз только потому, что оба Макларна сошли, и и прост. А у нас, конечно, не Сенны просто. У нас два Алексея, опаренные и Ермаков. Но вот как раз они сейчас оба на трассе. И ничто им особенно, опарину, пока не угрожает. Так, а Ермаков... Нет, это не Ермаков догнал Каменова. Это Каменов обогнал Ермакова. Но борьба это, конечно, ни в коем случае не за позицию. Знаете, меньше двух минут. это одна-полтора осталось до финиша. И вот где у нас сейчас Гуренко? Гуренко, мне кажется, да и по времени должно. Да, Гуренко уходит сейчас на последний круг. И Воронов вновь в да что ж такое? Так, давайте проследим за Вороновым, потом мы вернемся. Так, и теряет все все позиции. Никишин точно его обогнал. Нет, не все. Каменов не обогнал. Пятый, Воронов. Пятый. Пятое место. Ну вот, все-таки, может быть, в каком-то смысле все мои слова провали. Верный. И парень в боксах. тишин то тогда это что? Никишин что? Каменов? Да, он обогнал, я помню. Никишин-то у нас четвертый. Эти роди не боролся. Да, я был абсолютно прав. По времени уже просто так получается. Сейчас Константин Гленко на своем последнем круге. Ну, я думаю, мы вот когда он присечет свою финишную черту, мы за ним сильно следить не будем, потому что все-таки он не будет делать полный круг в боксах. До решения боксов. Он может просто нажать клавишу из и и выйти. Сразу каждый боксов. Но это потом. А сейчас победный финиш пилота команды Тирал Константина Гуренко. Все. Все, Гуренко победил. Так, Каменного, ну, где там Холошевский? Воронов уже финишировал, как отстающий. Так, Холошевский вот только здесь. И Феррари на подиуме. Каменов не может финишировать Так, а вот и опарин Все, опарин третий Ну что ж Слабое Подиум Шампанское, я думаю, все-таки будут Слабыми, а вот он уже в боксах Как раз об этом и говорил Слабое достаточно утешение Для пилота команды Макларен, учитывая Что стартовал-то он у нас с полу позиции. Ермаков финишировал. Так, а может у нас Воронов еще не финиширует? А почему Воронов... Нет, Воронов не может быть на восьмой позиции. Потому что пилотов, действующих сильно трассе, это сбой. Воронов так и финишировал пятым. Да, уже почти все в боксах. Вот Каменов без переднего антикрыла финиширует. На, ну, на пятом месте тоже я не считаю, что это правильно. И Воронов заезжает в боксы. Но он сделал полный круг, он не стал сжать эскейп. Гланка и на ваших экранах Машина победителя Машина победителя Гран-при Италии 1988 года В чемпионате ВИФОК Бэкон History Константин Гуренко Нам остается только поздравить Пилота Пожелать ему Не меньше, ну Конечно, если будет побеждать только он Это не будет интересно Но все равно пожелаем ему успехов Пожелаем ему возможности побороться за чемпионское звание в этом чемпионате в будущем. Ну что ж, а я с вами прощаюсь. С вами был Богдан Холошевский. <laughs> То есть, как бы я тоже участвовал в этой гонке, но комментировал запись. Ну что ж, vfog.net, Богдан Холошевский. Book, До свидания.